вы задумали что пора начать построение своего личного бренда вы в принципе только-только начали путь в интернете и думаете как бы это креативно начать строить свой личный бренд как сделать так чтобы он влиял максимально на бизнес если вас интересуют именно эти темы тогда оставайтесь на связи сейчас мы в этом видео их обязательно разберем Ребят, всем привет, на связи Виктор Банделет. Добро пожаловать в новый выпуск моего видео, где я с вами поделюсь, как креативно запустить свой личный бренд в 2019 году И на самом деле, сегодня в этом году, это самое подходящее время для того, чтобы использовать свой личный бренд для роста своего бизнеса для привлечения клиентов, партнеров в свой сетевой бизнес и просто-напросто влиять на индустрию сетевого маркетинга И знаете вот в чем вопрос что если у если вы уже присутствуете в онлайне да то есть вот вы есть в социальных сетях возможно даже не в одних возможно еще где-то на форумах а, зарегистрированы ведете свои топики то есть темы возможно у вас есть блог сайт то я вас уверяю в том что у вас уже есть со свой собственный бренд многие бегают по вокруг, вокруг да около думают как его создавать но на самом деле как только вы массово начинаете присутствовать в интернете от э, э, вы начинаете формировать свой личный бренд. С чем он связан? Это ваша уже задача. возможно, это лайфстайл, путешествие, бизнес, отношения, личностный рост, саморазвитие. Вы должны выбрать ту тематику, в которой вам приятно находиться, темы, которых вам приятно изучать и делиться со своей аудиторией, с которой вас будут потом просто-напросто интегрировать и вопрос состоит в том что насколько он эффективен потому что если вы будете ломать себя если вы пойдете в ту тему которая в принципе вам не неинтересно либо вот многие гуры, эксперты интернет-бизнеса они говорят что в этом году денежная ниша вот такая значит ее нужно максимально занимать но знаете вот мои наставники мои коллеги партнеры клиенты у многих э, тоже создавался такой, э, э, так сказать, Такое мнение и так, такой вот мнимый вопрос. Какой личный бренд все-таки взять? Например, в моем сегодня положении, в котором я уже влияю на индустрию сетевого маркетинга, я являюсь, э, я являюсь лидером своей сетевой компании, я постоянно путешествую, постоянно выступаю на сцене, я обучаю предпринимателей сетевого маркетинга, у меня свое образовательное сообщество. И в принципе я мог бы взять несколько направлений. Это, например, бизнес-тематика, MLM-лидер, например, какой-нибудь, либо лайфстайл, либо путешествие. То есть я мог бы взять уже несколько по тем либо поднишь, либо э, направление бренда. Но в принципе я попробовал, я попробовал, и мне близка тема обучения своих коллег, предпринимателей стеу бизнеса, поэтому я формирую бренд вокруг всего этого, потому что я постоянно обучаюсь, э, обучаюсь на западном рынке. У англоязычных своих наставников У русскоязычных наставников И мне очень приятно, интересно внедрять новые технологии в интернет Получать от этого результат и делиться с этим со своим окружением Поэтому вы должны определиться Возможно вам нравится путешествовать и вы имеете возможность И вы должны отталкиваться от этого Почему бы не формировать вокруг этого бренда Либо вот как у моих наставников ну, У них не пошло, но они вот просто делились своим мнением Что у них просто замечательные отношения в семье то есть они, можно сказать, такой эталон, пример для а, окружения, как можно с семьей строить бизнес, строить отношения с детьми и много-много другое. Но они это попробовали, и у них это не пошло. То есть им это неприятно, им это неинтересно. Поэтому вы должны выбрать то, что вам будет интересно и то, что до чего вы можете дотянуться, это очень важно. Потому что вот в чем дело, если вы общаетесь с людьми в интернете, и вы предлагаете им свой продукт, либо бизнес, они часто будут искать о вас отзывы в Яндексе, либо Google. И если вас там нету, то есть даже если в других, если вас в принципе в социальных сетях нету, либо в принципе на площадках в онлайне вас нету, это очень плохо. Также очень плохо, если вы есть и у вас подорван авторитет, то есть вы, возможно, по хайпам, по пирамидам, то есть много людей обидели, много негативных отзывов и много-много другое, то есть это тоже сыграет на вас очень плохую роль, да. И здесь э, именно влияет то, что вам необходимо понравиться. Да, то есть необходимо, чтобы им понравилось, что они увидят. И, и только тогда они будут иметь дело с вами. Они будут строить бизнес с вами, они будут покупать у вас. Э, именно все так просто. И теперь давайте убедимся, давайте убедимся, что вы создаете лучшее впечатление о своем личном бренде. И когда ваши последователи, ваши подписчики, ваши друзья, знакомые, окружение найдут вас где это в интернете они с первого взгляда вас любятся супер тогда ставьте лайк под этим видео делайте репост к себе на стену для того чтобы потом пересматривать это и внедрять потому что мы сейчас разберем несколько советов несколько типов как творчески запустить свой бизнес и я думаю, это будет очень полезно вашему окружению, в особенности, если у вас есть спонсоры, если у вас уже есть партнеры. Они будут очень довольны тем, что вы поделились именно данной информацией. Итак, ребят, как творчески запустить свой бренд в 2019 году и почему 2019 год это лучший год для творческого запуска вашего личного бренда? Знаете, я люблю статистику. Не за того, что я люблю математику. Нет, на самом деле, у меня были проблемы с математикой в школе, в колеском. Uh, в принципе, я ее чуть-чуть полюбил, потому что у меня был очень классный учитель потом. Но статистика это то, что необходимо бизнесу. Статистика это то, благодаря чему мы можем, в принципе, увидеть общую картинку а, стратегий, тактик бизнеса и много-много другое. И вот что статистика показывает о социальных сетях и о личном бренде, что произойдет в 2019 году. К 2020 году, то есть вот за 2019 год, социальными сетями начнут пользоваться, внимание, 2 миллиона Думаю, два миллиарда девяносто пятьдесят. Ладно, практически 3 миллиарда человек ребят, это Грубо говоря, половина земного шара Практически половина земного шара И вы можете Увеличить свой доход до 23% Если будете Поддерживать постоянное присутствие Своего бренда на платформах Социальных сетях 64% потребителей да, То есть потенциальных клиентов, потенциальных Партнеров делают решение Присоединиться к вам, либо купить у вас После того, как они увидят видео ваше, вашего бренда в социальных сетях это очень важный контент маркетинг привлекать в три раза больше подписчиков э, за одни и те же деньги если бы вы пользовались просто какой-то таргетированной рекламой, либо платным продвижением в яндекс google либо в других социальных сетях это очень важно ребята и 2021 году более 54 процентов транзакций покупок рекрутинга всего влияния на э, э, Продвижение в интернете будет влиять мобильники, то есть ваши мобильники, да, то есть андроиды, айфоны, ваши телефоны. Это на самом деле очень большой кладезь и на это нужно ориентироваться. Поэтому смотрите, ребят, именно поэтому прямо сейчас идеальное время запускать ваш бренд, его развивать и в течение года получить все преимущества, которые этот год сулит для вас. Итак, как вы это можете, в принципе, сделать? Смотрите, в ясности мощь, в ясности сила. Я знаю, что, возможно, многие из вас задаются таким вопросом, что как, в принципе, я могу создавать свой личный бренд, если уже все абсолютно говорят о том, что я могу дать своей аудитории, то есть вы даете похожую ценность, вы даете похожий контент. На самом деле, в этом и есть проблема, да, то есть многие зашорены, Многие смотрят в некую одну красную точку, выбирают какую-то одну тему и начинают ее мусолить, мусолить, мусолить, даже если в ней не разбирается. На самом деле я был на вашем месте, я все вас прекрасно понимаю, но на самом деле запуск вашего личного бренда действительно может показаться на первый взгляд стра страшным но я уверяю вас что это стоит того если вы пойдете прямо на это и я хочу чтобы вы стали настоящими знаете это на самом деле очень сложно ну, на первый взгляд потому что многие настолько привыкли надевать некие маски настолько м -м, привыкли казаться а не быть что очень сложно вернуться в свое составляющая и знаете вот в чем простая истина никто не сможет дотянуться до ваших людей до ваших клиентов до ваших потенциальных партнеров до которых вы должны дотянуться знаете это еще есть такие высказывания есть такие притчи есть такие а, пословицы а, называйте как хотите что на каждый товар найдется купец да, и это очень-очень так истинно, это очень правдиво, что на самом деле те люди, которые должны быть с вами, они будут с вами. Поэтому вам нужно дотянуться до этих людей, показать, что вы есть на самом деле. И у вас есть все, что не, необходимо. Потому что вы сами индивидуальны, вы особенны. И это делает вас уникальными. И как только вот вы это поймете, как только вы приблизитесь к этой истине, тогда начнете просветит настоящая магия и чем больше ясности чем более чем больше настоящности от вас вы будете изучать в мир, тем более мощным тем более сильным станет ваш личный бренд и поэтому я хочу сделать вам вызов, Прямо здесь и сейчас можете под видео а, зарегистрироваться на предстоящий мой мастер-класс, который а, пройдет именно по теме социальных сетей, где мы с вами можем прокачать ваш личный бренд и прокачать ваши социальные сети до неузнаваемости. Пускай 2019 год станет вашим просто невероятным годом, да, то есть вашей отправной точкой. Я вам обещаю, что это будет кардинально новым уровнем в вашей жизни. Итак, ребят, сейчас пришло время погрузиться в несколько моих советов, да, то есть, которые я хочу действительно вам подсказать, которые в принципе вам помогут, пом пом помогут, помогут вам сделать ваш личный бренд намного сильнее и влияние намного сильнее. Совет номер один, ребят, это постоянно будьте на виду. А, люди всегда м, имеют дела, покупают, строят бизнес с теми людьми, которых знают, которых любят и которым доверяют. И очень печальная статистика. Это было, есть, всегда и будет, но сегодня это наиболее видно потому что я в этом развиваюсь и за наблюдая за своими клиентами коллегами параллельно что люди ждут результата еще вчера они не понимают что нужно быть систематически постоянными потому что если вы а, дали себе обещание дали обещание аудитории и вы месяц повели свою свои личные страницы свои социальные сети потом пропали потому что видите ли вы за месяц не был пол, не получили результатом ну все ребят это интернет запоминает Помните, люди любят постоянство, люди любят, чтобы они наблюдать за вами. Знаете? ваша аудитория, это как Санта-Клаус либо Деды Мороза, да, то есть их вроде, они вроде бы есть, их вроде бы нету, да, то есть, но они всегда за нами наблюдают, какие мы хорошие, для того, чтобы под елочку нам потом положить подарочки. Поэтому наша аудитория та же самая. Если они не комментируют, не лайкают какое-то первое время, это не значит, что они за вами не наблюдают, но они ярко видят, если вы просто прекращаете свою деятельность, вы просто пропадаете на полгода, они понимают, что с вами бизнес строить невозможно. Ребят, это, это такой же бизнес. Многие тратят десятки тысяч долларов, сотни тысяч долларов для того, чтобы открыть офисы, открыть какие-то склады, открыть компании, а потом несколько лет работают для того, чтобы выйти на точку безубыточности. А мы тут такие святые, а можно мы начнем бесплатно этот бизнес? А можно мы начнем не покупая этот продукт? Заходим в социальные сети, за месяц-два не получаем результат и уходим. Такие невинные и такие обиженные на эту индустрию. А как же тут получить результат, если у нас нет чувства ответственности? И вот у нас нет ответственности за то что нам нужно возвращать как минимум эти инвестиции поэтому подумайте пожалуйста и сформируйте свои мысли от обратного вам необходимо показывать и обеспечивать ценностью свою аудиторию постоянно постоянно потому что знаете есть и очень интересно знаете навыки лидера очень классно нет чем чем отличает например обычного э, человека от лидера лидеру достаточно достаточно уловить какую-то одну маленькую фишку которая кардинальным образом изменит его жизнь и я обучаюсь на западном рынке у своих э, наставников э, мне было очень ценно когда я заплатил например где-то 50-100 долларов за небольшой курс но мне было достаточно одной фразы и это звучит следующим образом э, Продолжайте общаться со своими подписчиками настолько долго, насколько это возможно. Это очень, вот у меня прям такой щелчок произошел. Потому что люди наблюдают, у кого-то уровень температуры, созревания, теплоты к вам. У кого-то, кому-то нужен день, кому-то неделю, кому-то месяц, кому-то полгода, кому-то год. И они за вами наблюдают, и если вы не прекратите действовать, они придут к вам приду с командами и сделать бешеные товарообороты вам, если вы не сдадитесь. Это очень важно, ребят. А вот, поэтому... Вы можете выбрать э, любой подход, который лучше для вас подходит, например, влиять на социальных сетях. Это, например, пост плюс картинка, да? то есть постить посты, писать посты, прикрепляя картинкой своими фотографиями, либо какими-то очень классными пейзажами, где вы находитесь. Это если вы любите делать классные фотографии, вы можете написать какие-то гениальные и хорошо продуманные посты. И если вы это умеете, делайте это. Следующий вы можете обучать через аудио, потому что в 2019 году этот подход займет очень ключевое место и площадь влияния при образование при в принципе при влиянии потому что в принципе аудио в три раза эффективнее чем просто текст и если человек включил вы выстраиваете отношения со своей аудиторией в три раза быстрее третье ребят это видео да то есть это на самом деле мой самый любимый подход потому что я видел невероятные результаты которые он делает снова и снова с моими подписчиками со мной с моими партнерами клиентами и если вы боитесь камеры подумайте Просто вот о чем, да, то есть если что-то вас не пугает, как вы можете в принципе расти и учиться на этом Поэтому смотрите, видео а, сильнее влияет на выстраивание отношений в 5 раз эффективнее, чем просто пост и картинка И в 8 раз эффективнее, если вы проводите прямые трансляции, это очень важно То есть просто оцените, делая одни и те же действия, только выбирая другие форматы Вы экономите время и выстраиваете в разы быстрее отношения со своей аудиторией, которая за вами наблюдает Uh, совет номер два ребят очень тоже важно. Ну, в принципе, мои все советы важны, да, то есть многие требуют от меня мяса, и я вам ориентируюсь с точки зрения вот внутреннего состояния. Примите то, что совершенно несовершенно. Примите, что вы несовершенны, да, примите то, что вы совершенно несовершенны. И вы должны понять, многие не начинают постить контент, многие не начинают записывать видео, либо прямые трансляции, потому что они боятся, что аудиторы... Их закидает тухлыми яйцами помидорами и многими многими другими вещами придут и по мордасам понадают через камеру но вы должны понять люди настраиваются на ваш контент чтобы получить ценность а не разбираться не разбирать вас по частям, какой вы идеальный, либо какой вы не идеальный. Если вы даете а, ту ценность и тот контент, который решает проблемы вашей аудитории, а, во, они вас полюбят. Поэтому как только вы начнете понимать, что дело не в вас, как вы выглядите, как вы себя ведете на камеру, хотя... На самом деле более 50% влияет именно жестикуляция, подача энергетика, которую вы заряжаете в само видео, а все остальное, да, то есть там э, зависит именно то, что вы говорите. Поэтому э, ориентируйтесь не на себе. Снимите фокус себя и э, поместите фокус на вашей аудитории. Решайте их проблемы и все станет на свои места, все станет просто замечательно. Потому что простая истина заключается в том, что личный бренд это настоящий человек, которым вы являетесь. Все ваши недостатки, они просто изумительны и они относительны. Люди будут любить вас именно из-за этого, потому что вы не такой как все, либо вы просто особенный. Никто не идеален, я не идеален. Ваши, возможно, какие-то наставники вы увидите не идеальны, спонсоры вышестоящие, там, последние квалификации, топ-чеки вашего бизнеса они не идеальны. Поэтому просто отбросьте перфекционизм и будьте настоящими. Однажды ко мне в куч-группу пришел топ-лидер одной сетевой компании, которая привыкла строить бизнес на земле, и она понимала, что нужно приходить в онлайн. И один из моментов, когда ту методологию, ту систему, которую я давал этому топ-лидеру, она такая сказала, блин, я не понимаю, как это все делать. И она была очень все идеально, да, то есть она пыталась все сделать просто изумительно. И когда мы с ней поработали над перфекционизмом, мы просто убедили ее, я ее убедил в том, что давай перфекционизм и просто попытайся сделать первые шаги, она просто была удивлена тому, насколько а, это может изменить ее жизнь. У нее были продажи, закрытия, у нее конверсия там 9 из 10, то есть представьте, 10 человек приходило на консультацию, и 9 человек либо покупали у нее что-то, либо становились партнерами. Это просто невероятные результаты на самом деле. Смотрите, ребят, следующий совет. Слушай, не говори, либо не кричи. Мы постоянно переживаем, что сказать аудитории, что рассказать, какую, какую ценность человеку дать. На самом деле, все, что вам необходимо сделать, это начать слушать либо начать наблюдать за этим помните соотношение 50 на 50 если вы собираетесь посвятить 15 минут создания прямой трансляции либо видео потратьте хотя бы столько же времени на общение с людьми в комментариях то есть всегда обращайте внимание что люди говорят чем они делятся не оставляйте без ответов любой их комментарий просто даже лайк поставьте просто какой-то смайлик какой-то если они задают вопросы, отвечайте. И довольно скоро вы увидите, как они будут запрашивать конкретную информацию, которую они хотели бы увидеть и услышать от вас. И бум, происходит просто чудо. А всего-то навсего... Понадобилось для того, чтобы обратить внимание на, своих, на свою аудиторию, что они пишут, дать им обратную связь и начать с ними поддерживать отношения. И они сами будут у вас потом спрашивать, что вам рассказать, что им было бы интересно услышать именно от вас. И следующий совет, что я вам порекомендую, это начать создавать сообщество. Будьте создателем сообщества. Создание сообщества это на самом деле тренд, это название новой игры в 2019 году. Почему? Потому что это очень эффективно. Даже, многие, даже сегодня основатель Facebook Цукерберг признает самую важность того, что их миссия сегодня... Дать людям власть, дабы построить глобальные сообщества, которые работают для всех нас. Сегодня мир брендов, мир личностей. И сообщество это где вы собираете группу и собираете в, в, в эту группу людей, близких по для по, по вашей теме по вашему бренду, да, то есть путешествия, сетевой маркетинг, домашний бизнес. Я, например, люблю обучать предпринимателей сетевого маркетинга, и я просто с удовольствием собираю свою базу подписчиков, свое сообщество, свою группу в социальных сетях тех людей, которые близки со мной по духу, которым важна ценность семьи, ценность путешествий, ценность финансовой свободы, временной свободы, путешествия, делать этот бизнес из дома, у которых есть трудности, я понимаю что есть трудность у них построение первой линии, там масштабирование, дубликации, много-много другой. Я собираю вокруг... Э -э вокруг себя этих людей и да я сразу же когда это все начинал я многого не знал я сейчас всего не знаю но я всегда обучаюсь тогда обучался и всегда с удовольствием делился и делюсь со своей этой аудитории информацией, информации которая сам поглощаю и которым понимаю что это будет очень им полезно и ценно потому что они похожи на меня то же самое и вы вам вы должны найти почему я в самом начале сказал про личный бренд выберите для себя ту тему которая вам очень сильно близко путешествия отношения психологии продажи то есть все что угодно и в этой теме начинаете выстраивать свое имя это очень важно потому что вокруг этого строится ваш авторитет когда у вас формируется некий авторитет вам именно внутри сообщества которое вы объединили намного проще потом найти единомышленников намного проще продавать продукты рекрутировать людей и поэтому прямо сейчас в комментариях напишите какой сообществ вы собираетесь построить в этом году? Подумайте и напишите обязательно. Итак, ребят, совет номер пять последний это очень важно это аутсорсинг вашей вездесущности, как я называю, да, это более продвинутая стратегия, которую я на самом деле обожаю, которую я сам долго шел на самом деле, потому что это, наверное, проблема любого предпринимателя научиться делегировать, да, то есть и если вы уже выйдете на приблизительно нормальные деньги из бюджета, который вы можете тратить какую-то небольшую сумму денег на, для того, чтобы платить другим людям чтобы они вели ваши социальные сети например вы не можете быть везде и сразу это очень сложно это можно это реально но это очень сложно поэтому освобождайте свое время и делегируйте это на кого-то для того, чтобы хотя бы был одинаковый контент везде. Да, то есть делать простые действия. Понятно, что на личное сообщение, скорее всего, вы будете сами отвечать. Но то, что касается постов контента, это можно дублировать. Хотя сегодня много программ, да, где вы можете а, ну, просто переклинивать, да, то есть одним нажатием кнопки публиковать в нескольких социальных сетях, например, одновременно инстаграм, вконтакте, одноклассники, фейсбук, и так посты подготовить на целую неделю вперед, и без вашего участия этот контент будет выходить. В принципе, на это тоже нужно тратить денежку, небольшие, но тратить, а, поэтому изучите этот момент, и это очень сильно упростит а, вашу рутину и освободит кучу времени для идей, для масштабирования и многого другого. Это было мои, ребят, 5 лучших советов и трюков о том, как творчески запустить свой личный бренд в 2019 году. Какой из этих советов вы считаете наиболее полезным? Напишите, пожалуйста, в комментариях и дайте мне знать, какой бренд, да, то есть какое сообщество вы будете строить, не забудьте тоже об этом написать. И если вам было ценно, ставьте лайк, если до сих пор этого не сделала. И поделитесь этой статьей, этим видео со своими партнерами, со своим окружением, если это для вас было на самом деле ценно. Таким образом, я... Увижу, что это вам интересно и буду для вас подготавливать еще намного больше контента в этом направлении. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолет. Пока-пока и до следующих встреч.